Я сказала самое сложное ну, наверное мы где-то можем с вами ошибаться где-то нет определить цвет и все остальное но именно пропитки это достаточно из из практики могу сказать кто пытался это все повторять наибольше возникает нюансов и так скажем сложности Значит, давайте так, кто у нас не был вчера, я немножечко расскажу, что такое PH Мы как-то с вами все работаем, и ну, давайте, наверное, сильно не обращали на это внимание И не задумывались, что мощность воздействия, время воздействия, они напрямую Это два фактора, зависящие от PH наших препаратов Дело в том, что мы с вами частенько для удаления или даже как в сегодняшнем случае для осветления, мы бы с вами использовали просто пудру, правда? В обычной жизни. Мы взяли бы просто пудру, смешали один к двум и все. Правильно? В основном, да. Но мы с вами не знали, но сегодня, еще вчера, кто узнал, кто сегодня узнает, что оказывается, пудры, у нас простые PH-пудры, не то, что они плохие или хорошие, но эти продукты созданы для кратковременного воздействия с очень высокой, ну, скажем так, силой. И сила их выражается в PH-реакции. Так вот, ph реакция осветляющих пудр, он равен от 12, как у нас вчера нам сказали мастера, прям... Приятно слышать до 14. И э, вроде бы, ну что в этих цифрах ничего такого? Ну, 12 до 12, 14 до 14. Как раз от 12 до 14 у нас начинается продукт, э, когда у нас волосы начинают распадаться, как на, на запчасти, да, некоторые. Поэтому, когда мы с вами задумываемся о том, чтобы скорректировать цвет, мы с вами должны задумываться, а можно ли это делать этим препаратом но э, мы с вами должны понимать что время у нас идет вперед и что у нас э, многое в нашей сфере изменилось еще мы тут смеялись вчера про узол да то что мы знаем что еще начинали красить война закончилась что... да, но... история все равно как бы это вся была вот но нам уже с вами повезло больше мы живем уже немножечко в другое время есть совершенно другие поколения препаратов и мы вот так получилось что в разряд долгих изысканий немножко такое придумали сочетание которое позволяет нам снижать э, ph реакции что значит снижать pH реакции то есть если мы возьмем с вами без пудру то у нас будет ph где-то с 11 э, там приблизительно до 12 уже как-то легче да немножечко то есть безомячность, 12 они уже приближаются, все равно немножечко легче. Но все равно этими препаратами мы не можем работать очень долго. Поэтому, видите, со временем произошло так, что даже химики задумались по поводу того, как нам облегчить жизнь и создали нам плексы. Но плексы, проблема в том, что они решают все проблемы. Вот, они не решают все проблемы, да, они нам облегчают жизнь, но это не значит, что они нас вылечат, как в том фильме от всего. Оказывается, и с спецами также, если мы идем по, по хорошему, высокому пашу, пытаемся пользоваться, все равно это приводит к тому, что волосина или не имеет качества, или со временем она все-таки покидает голову наших клиентов. Этим я понижаю pH и этим я позволяю себе совершенно спокойно работать в течение двух часов потому что я все время нахожусь на зоне э, зеленой и на зоне желтой светофоре ошибка была очень нет ну, не совсем точно в определении уровня почему я сказала что самое сложное это именно очень точно определить цвет когда вы определили, значит вы можете скорректировать его адекватно да и направить в ту сторону которую вам нужно сталкивались, у вас уже, наверное, да. тоже возникали какие-то вопросы, которые вы не могли на них ответить. Да, да, да. Или вы не могли получить э, то, что вы хотите. Правильно? Есть же такой да. нюанс. Теория расходилась практически. Да. Да. И вот как раз э, из классической колористики я постаралась взять плюсы. А вот те да. минусы, те, о которых вы говорите, что что-то не получается, тот цвет, который вы хотите, я их попробовала компенсировать. И вот так получилось, что... Родилась некая система или теория, которая позволяет добиваться того, что мне хочется, или то, что мне нужно, или то, что возможно выжить, скажем, под той или иной ситуацией.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 Потому что не что нет первичных цветов в нет, я, я не утверждаю, я говорю, что это с моей точки зрения, да, Как бы, а то сейчас скажешь, что я обидела классическую колористику. Нападают, нападают. Я Нападают. Нет, нам ваше рассуждение. Так что Нападают. Раньше говорили, что наука – это магия, да, и вешали ученых направо и налево, да, а человек всего лишь… Человек – на ведьма. Да, ведьма. <связь> <связь> да, да. Ну, были... Злая причем стала. Раньше я была добрая, а сейчас я стала злая ведьма. Есть идея фикс немножко сделать глубину корням, поэтому я сейчас, когда буду наносить, то я пройдусь вот эту зону, следующую зону и следующую. Mm -hmm. То есть будет как раз вот это переразведение, о котором мы вчера говорили. Но mm -hmm. то есть один исходный состав, просто переразводите, это удобство и очень легко работать с концентрациями.